Зовут меня Андрей. Живу я в агрогородок ремейке. Работаю я на себя. Открыл ИП, кашу, пилю дрова, ремонты делаю, мотоблок себе взял, сажаю картошку людям. Два года назад, в марте месяце, предложили мне поехать в Россию. Я согласился, так как работы не было. Привезли нас в Серпухов. Территория была огражена забором. Документы по приезду забрали. Якобы официально нас устраивать на работу. Жили мы в вагончике, вагончики неотапливаемые. Деревянные кровати, там матрас такой тоненький, как одеяло. Вечером после работы нас не выпускали никуда. Мы как-то просились там выйти, даже вот пройтись. Просто нам говорили, вы приехали сюда, вы здесь работаете. Все. Нас кормили один раз в день, в обед, э, похлебкой. Денег нам не платили. Мы просили аванс, но нам отказывали. Спустя две недели мы вышли на работу. Территория вообще была пуста. Мы зашли к соседям, их нет тоже. Мы прошлись по объекту вообще ни одной души. Думаем, ну что, пойдем к прорабам, мы заходим, там тоже пусто. Мы начали искать документы. Сейф, когда открыли, наши три паспорта там и лежали. Мы их забрали и ушли. Как другие ушли, мы даже этого не видели. Нам уже некуда было деваться, нам надо было идти домой. Без денег я добирался до дома на перекладных, пешком, где-то по ночу и в лесу. Пришел сюда домой, дня через три меня подожгли, в 4 утра, сгорел дом. Обратился я в Красный Крест. Так вот мы на МОМ и вышли. МОМ мне помог, бензокосу мне подарили, и шуруповерт в котором сейчас я работаю и за, на этом зарабатываю деньги себе. Моя адаптация проходила, конечно, очень тяжело. Я опустил руки, был, я не хотел вообще ничего. У Меня морально поддержал МОМ, я благодарен этому. Организация очень хорошая, многим людям помогает. Дай бог, чтобы она и дальше помогала, таким, как я. И дай бог, чтобы люди этого, это понимали и стремились к лучшему. С помощью МОМ. У меня открылось рвение помогать людям. Очень приятно, что есть такая организация у нас. Хотелось бы, конечно, дальше дружить и буду дружить, если моя помощь какая-то нужна будет. Я всегда рад помочь. Мне очень приятно, когда ко мне люди относятся хорошо и когда я помогаю людям с помощью того, что мне подарили. Хотелось бы дом... Порядок привести, в первую очередь хочется, конечно, крышу сделать. Если соберу денег чуть-чуть побольше, хотелось бы купить себе уже четырехколесный тракторок, потому что на мотоблоке это очень тяжело распахивать землю. Я хочу картошку сажать, там зерновые. 20 соток мы посадили картошки. Ну, 10 я раздам, это однозначно. Я не могу, конечно, выше головы своей прыгнуть, чтобы какими-то средствами денежными, но покормить я всегда человека покормлю. МОМ помогает, а почему мы не должны друг другу помогать? И мы же точно так же должны жить. Это хорошо, что такие вот организации, как МОМ, Красный Крест есть, которые людям просто помощь, руку подают. Мне понравилось людям помогать, потому что люди всегда э, с душой ко мне идут. Я как бы им от души всегда делаю. Ну, мне нравится такая работа.